Хочу сказать, что э, богатство – дело такое, согласитесь, относительное. То есть кто-то мечтает о 100 тысячах рублей, например, для него это если у меня будет 100 тысяч рублей в месяц, это я все вообще, я богачка. А кто-то, имея, например, 10 миллионов в месяц, недоволен, то есть кто-то хочет еще больше. И это нормально. А, так вот, важно не то конкретно, сколько у вас денег в цифрах, да, а важно то, как вы себя при этом чувствуете. То есть, как вы распоряжаетесь деньгами так, чтобы чувствовать себя офигенно, да, потому что мы все знаем, что есть такие люди, которые, ну, они вроде бы у них такая зарплата небольшая, вроде бы скромная, ну как и у других, но почему-то они и в поездку могут поехать, и дети у них там мучатся в каком-то месте таком неплохом, что кажется, там столько денег нужно, и ухаживает девушка, как-то у нее на все хватает, да, вот есть такие примеры, это искусство именно управления деньгами, да, то есть умение не совершать импульсивные покупки, не влезать как раз вот в эти кредиты, которые тобой, наоборот, начинают управлять, да, ты находишься в полной зависимости. И мы прекрасно знаем людей, у которых миллио, миллионы, иногда долларов, но у них постоянно ощущение, что денег нет. Реально, то есть вот, ну, ну, ну, есть такие люди, их много. И вопрос не в том, сколько у вас, какая цифра, сколько нулей, да, а вопрос именно в том, что как вы умеете себе ставить те же финансовые цели, как вы умеете управлять деньгами, это вот то же самое, смотрите, с той же любовью, да, если возьмем пример с ребенком, ребенок говорит, мам, дай мне денег, например, там, я не знаю, дай мне 5 тысяч. Ну, а мама спросит, она «А что тебе 5 тысяч, а ребенок скажет. Да водки хочу себе закупить и наркоты попробовать. Ну вот представьте, да, ну даст мама денег на это любящее? Ну нет, ну как бы ну нет же, да, потому что она считает, что это вредно для него, да. И, соответственно, проявлением любви будет как раз то, что она не дает деньги на такие гадости. И наоборот, дает деньги на то, что она считает будет вложением в счастье ребенка да, в жизнь ребенка и вот здесь тоже можно с этой точки зрения порассуждать да, насчет любви к себе а я вообще вот деньги трачу а, по тому как я трачу деньги я вообще люблю себя или, или наоборот нет да то есть если я беру кредиты ну наверное я себя не очень люблю да, по-настоящему по себя любил я бы нашла способ как с ними завязать почему не потому что все говорят, что кредиты – это плохо или что-то, а потому что каждый человек, у которого есть кредиты, он прекрасно знает вот это внутреннее чувство, которое всегда дается в довесок к кредиту. Да не в первый момент, когда ты ууу, и получил сразу много денег. <связывая> Класс! А когда вот их отдавать потом надо, когда они нарастают снежным комом, когда вы там перекредитуетесь и так далее. Вот это точно не любовь к себе. Потому что любовь к себе – это найти путь, как оттуда выйти. И повторюсь, да, то, что мы сегодня говорили, это может быть не путь одного дня. То есть вот я когда, ну, на самом деле, вот, например, работаю с клиентами над финансовой стороной, да, над увеличением финансового потока, очень часто заходят, еще два слова скажу, и с этой темой закончу. Ну, я знаю, что же вот трепещущая тема, да. Работаем над ну, человек работает да, над составлением финансового плана плана как выйти то есть это может быть план на несколько месяцев у кого-то он на несколько лет но как показывает практика когда же если этот план на несколько лет если реально ему следовать всегда быстрее закрывается потому что начинает помощь от вселенной приходить когда намерение когда мы не обманываем себя когда мы не сказали я больше не буду брать а сами продолжаем, а когда мы реально начинаем его закрывать. Все прекрасно знают истории, когда и они каким-то чудом, каким-то образом закрываются быстрее, как и любые другие потребности, над которыми мы реально начинаем работать. То есть потребности в плане вот своих желаний, своих хотелок, как только мы начинаем над ними работать с любовью к себе, сразу идет помощь от Вселенной, и она самыми неожиданными способами к нам приходит. То есть у нас в голове, как я говорю, у нас три варианта, как это можно сделать. А у Вселенной 303 варианта. Мы даже не представляем этого многообразия.